Приходит мужик к доктору и говорит, доктор, не знаю, что делать, сажусь в трактор поле пахать, а у меня аж дымит, не знаю, что с ним делать. Да ладно, вы особо не расстраивайтесь, это же хорошо. А вы в следующий раз с собой возьмите на работу ружье, как только у вас... Вы в небо-то сделайте выстрел, так пусть на выстрел, и жена к вам прибегает. Ладно, доктор, воспользуйтесь. Вашим советом. Через полгода приходит этот мужик, доктор, доктор. Все теперь женут, не знаю даже, где искать. Как так, а что не так? Понимаете, полгода прошло. Все. Началась охота. Теперь все стреляют этой обстановка в стране, хочу пожелать каждому из вас мирного неба над головой. Хочется, чтобы побыстрее это все закончилось. Чтобы нормальные дети, семьи не страдали от этого. Просто смотришь, сейчас все соцсети, все новости, все забиты новостями о войне. Мне вот, честно, не верится. 21 век. И вот такой вот сейчас происходит. Очень жаль, что мирные люди от этого страдают. Поэтому всем счастья, здоровья, всего вам самого хорошего.